Прибегаю к помощи Аллаха, от победого камнями сатаны, с Аллаха, всемилостивого, милостивейшего. На прошлой пропаде мы говорили про сотворение Духа Пророка. а Уже от Духа Пророка мы говорили, что все создает Дух Пророков. Далее дух Духи приближенных к Нему, далее духи верующих, далее духи непокорных Всевышнему, далее из них духи грешных, из них дух лицемеров, из них дух неверных. Также мы говорили, что из Человеческого духа Всевышний создал дух ангела, из духов ангелов он сотворил дух джиннов, из духов джиннов сотворил дух шайтана, шайтанов, далее из них сотворил дух иблисов. И из осадка всего, что осталось, сотворяет Всевышний Аллах дух животных, затем остальные растения — и вплоть до камней, и протоны, нейтроны, и все молекулы. Наверняка вы их в курсе. Когда изучали в школе сварку, когда работаешь сваркой, то учитель говорил, что эти молекулы переходят к этой частице, и они связываются между собой. Или же, как мы совершаем товар вокруг карбы 7 раз, также и... Об этом было сказано в физике, что происходит с атомом и ядром. Тоже совершает 7 раз обход. Чтобы этот проповедь раскрыть более, надо отметить правило. Правило такое, что сейчас актуальные правило. Если человек что-то не понимает, то он ищет ошибку не в себе, а в другом. Поэтому я буду стараться до вас донести примером из жизни, но и буду молиться, чтобы и я понял, и вы поняли, потому что пробовать в реальности совсем не из легких. Но имейте в виду, если хотите достичь высоких степеней, ступеней, то надо искать ошибку в себе, как нас учили раньше Башкиры Татары Харкурганне. Хазер дебель без. А. алар Башак без салам. алар Яхше без Яман. Так учили раньше татар башкир. Что по-русски? Каждого, кого видишь, думаешь, что это хазыр. А, значит кто? Лучше, чем я, Хазыр. И они, колоси, мы, солома. они хорошие, мы плохие. Так учили татар башкир. Русских как. Растили не знаю, поэтому говорю из своего народа. Татарский башхевский поговорка. Олар Яхши. Без Яман, Олар Башак, без Салам. Правда, конечно, сейчас взрослые не рассказывают детям эти правила, поэтому дети растут очень нелегко. Возвращаемся к тому, что мы говорили про дух, про духов. Чтобы перевести пример, в книге приводится пример сахарщика, который варит из тростника сок. Приводится такой пример для лучшего понимания. Значит, представьте, он не как мы берет сахарную секунду, а берет тростник. Книга из персидского языка, фариси, поэтому, наверное, там нету, как у нас, свекла, а тростник. Так вот, он приводит пример, что когда берет он сахарный сок, варит его, образуется кусковой сахар. Это который мы видим у узбеков, у даджиков на столе, такой мощный, как как самородок, как кусок, скажем так, алмаза. Но это происходит, если ты останавливаешь этот процесс, то есть процесс варки. Но если сахарщик варит его второй раз, не доводя до застывания, как мы доводим бетон, то есть он один раз варит, потом второй раз варит, получается сахар-песок, который мы обычно покупаем в магазине. Но если он, опять же, не останавливается, варит его третий раз, <coughs> кипятит, получается карамель, <coughs> как в шоколаде «Марс» или «Сникерс», кто что любит. Далее, если он не останавливается, готовит дальше кипятит, получается патока. Дальше, если он его кипятит, пятый раз образуется черный и менее прозрачный. Перепуск. Но если он еще его последний раз варит, этот же сок, но он уже все гуще и гуще, все темнее и темнее, но он был светлым, прозрачным этот сок. Но если он его кипит шесть раз, образуется черный и совсем непрозрачный. Его называют жанка. Таким образом, по мере варки сахарного сока то есть по мере изменения состояния белизна, которая была, и непрозрачные свойства берут совсем другое свойство. Во-первых, он не белый, а теперь же черный. Во-вторых, он уже совсем непрозрачный. Но суть, все это было взято из одного белого и прозрачного сока. И автор здесь приводит стихотворение, чтобы лучше понимали. Он говорит, одно мы с другом ели за столом, одно блюдо. Одно мы ели с другом за столом. Друг мой краснел, а я же пожелтел лицом». То есть намекает на то, что у него лицо и у меня лицо а одно и то же. Мы сделали из одного, но он краснеет, а я желтею. То есть здесь речь как раз про то, как наш дух, как дух животных, как дух растений, как они были из духа пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Пример приводит к этому. Далее, из этого примера мы понимаем, что раз сахар, сок, который был прозрачный и белый, но в конце кипячения он образовался совсем не так, как был в первом. Он образовался черный, непрозрачный. Значит, получается вывод, эти два свойства ⁇ темнота и непрозрачность ⁇ уже были заложены в это качество. То есть, забегая вперед, все плюсы, которые мы любим, и все минусы, которые существуют, которые мы их не любим, получается. Они есть в изначальном сотворенном духе пророка. В качестве другого примера можно привести предложение, где мы говорим, что Всевышний всемилостивый, настолько, что Он дает жизнь и тому, кто вообще не заслуживает. Он всех убивает, всех режет. Говорит, что Он сам Бог, фараон, например. Да? На Всевышний можно разрешать жить, кушать, пить, в туалет ходить. Плюс, это мы говорим про свойство Всевышнего, всемилостивый. Он из-за того, что он милостивый, да разрешает ему жить. Но в то же время Всевышний имеет качество карать, гневаться. Вопрос, как в одном всемилостивом содержится такое качество, которое, если думать головой, да? Там можно разве подумать, что тот, кто терпеливый? Имеет внутри себя качество торопливости. Вы скажете, это нереально. Или же тот, кто добрый, но внутри он еще и дополнительно имеет качество злой. Разве может быть два противоположных, быть в одном? Здесь, конечно, ученые говорят, что качество Всевышнего гнев, говорят, связано не с сущностью, а с... По-арабски, «дятья фабутия», кто изучает... Хоть чуть-чуть ислам по-русски. Зятья — это сущность, субутия — это качество действий Всевышнего. Кто не знает, что такое зятья, субутия, то вы должны это изучить, потому что это речь про Аллаха. А кто не знает это, называть себя мусульманином как-то обидно. Мусульман должен знать сифат зятья, сифат субутия — это Обязательно, ведь это тот, кто нас создал Мы должны знать это Обязательно, это, это наш создатель, это наш хозяин Это надо знать Поэтому ученые говорят, что и гнев, и милость во Всевышнем есть Но единственное отличие один в сущности, а другой в действиях И вот примерно так же можно сказать про дух пророка Надеюсь, чуть-чуть поняли, если не поняли, то пересмотрите из интернета, в интернет его отправим, Этот проповедь еще раз посмотрите, так как при просмотре несколько раз все равно что-то что у вас прояснится по воле Всевышнего. <coughs> так вот мы говорим, что раз белое молоко, которое мы взяли, в нем есть и сыр адагейский и сметана белая, и масло желтое, и все это есть в ведре молока. Кто это видит, аль-гамдуля значит, он уже аулия, либо деревенский просто. Кто этого отрицает, тогда тяжело, значит, ему Аллах не откроет двери милости, которая называется арифет познание, потому что есть знание, есть познание. Поэтому здесь мы говорим про познание духа. Поэтому как физически невозможно увидеть в ведре молока сыр белый, масло желтое и белую сметану, также невозможно увидеть и в духе пророка то, о чем мы сейчас говорим. То есть и белизна, и чернота. Но, как и мы говорим, в процессе создания, то есть чем дальше, тем уже качество неизменное <coughs> как мы говорили пророк рухом то есть духом либо светом он был первым об этом есть хадис в бухари том 1.94, муслим том 2 8 585 ахмад том 2 243 дарими потом Первый том, 42-й хадис, Ибн Хузейма, 3 дом, том, 109-й хадис, Насаи, 3-й том, 85-й хадис, Даракутни, 2-й, 3-й хадис, Ибн Хиббан, 7 том, 24-й хадис. Столько источников, потом скажи, что Дух Пророка или же Меулит, который все отмечают. И плюс сейчас удар прямо в спину того, кто отрицает, это Хэллоуин в Арабских Эмиратах. Вот как раз-таки это полное открытое того, что так было открыто. Навлит можно или нельзя. Вот теперь самые примеры. Рабы стали примером. Вот теперь скажите, да, Наулит Бидват Уже все на лопатке. Поэтому Навлит был во время пророка. Каким образом был? О пророке сподвижники рассказывали. Это есть Маулит. И мы тоже в воскресенье рассказывали о пророке. Биографию рассказывали. Или же мы делали то, что Порок не делал? То же самое делали. Единственное, да, Порок может, пловом не кормил, мы пловом еще кормили. Но говорили про биографию, кто это будет отрицать, то через несколько лет биографию Порок никто не узнает. Или же вы узнали биографию Порок из интернета? Нет, порог интернет не сидел, о нем рассказывали сподвижники при жизни, и после него рассказывали, и после него рассказывали, и после него мы рассказываем. Поэтому разве это не было Варим пророка? Рассказывай пророка? Было. Что мы делали выходные? И здесь мы говорим, конечно, про дух пророка и про наш дух. Теперь углубляемся еще глубже, как подводная лодка. Значит, в этом проповеди, где мы говорим про дух не только людей, но и ангелов, джинов, шайтанов, есть мудрость мира невидимого. Мы верим, что ангел существует, джины существуют, и этот мир называется невидимый мир. Точно так же, как мы <coughs> говорили про сахар, в котором есть и белизна в конце «и», Темнота, ведь в конце он же сгорел, черный стал. Но качество черного там было, было просто, он сначала был невидимым. Но после повторного, повторного кипячения это невидимое свойство, что произошло, вышло на свет. В сахаре есть чернота, поэтому она вышла после шестого кипячения. И вот точно так же огонь, который известен как теплом, когда нам холодно, мы всегда делаем костер, ведь в нем есть теплота, это свойство огня. Но также огонь это что? Закваска любви. Разве не говорят, внутри горит любовь к ней? Поэтому и это двигает человеком. Плотность, которая присуща земле, это свойство унижения. Низости. Поэтому есть у нас компонент огонь, есть земля. <coughs> Об этом мы говорили, что у нас пять элементов. Пятый элемент это нефс. Первый элемент огонь, второй элемент, земля третий элемент, вода, четвертый элемент, воздух, пятый элемент, нефс. Про нас много говорили, теперь говорим мы про рух. В соре седьмом, я 12, Всевышний Аллах говорит, это диалог с Иблисом, пусть будет ему проклятие, где говорится, «Я лучше него, ты сотворил меня из огня, а его из глины». То есть мы видим здесь неповиновение и стремление к высшим степеням, Свойства огня, из чего как раз-таки один из его свойств, в котором составля... создан, это шайтан из огня. другой же, это земля. Это тоже наше состояние, огонь, это тоже наше состояние, поэтому мы тоже иногда двигаемся вперед на высшее кресло, потому что огонь так нами двигает. Второе наше свойство, это земля. Земля, на под ногами, она низкая, и низменная, и слабовольная. Поэтому животные, которые созданы из воды и земли, поэтому они, характер у них слабый, плюс они еще и подлые. Поэтому если одно животное видит еду, он не подумает о другом животном, у него съест. То есть он подлый. Это вот свойство как раз-таки земли. Это их основа, это земля, это земля прах. Поэтому если мы говорим про огонь, это и тепло, но также это еще и возвышение на высшие степени, степени плюс это еще и насилие. Поэтому когда человек гневается, образуется что? Красота лица и набухает э, вены на шее, и он начинает Дрожать. То есть огонь у него срабатывает, и он имеет такое вот качество. То есть образуется насилие, у него образуется сила, которая он хочет противоположного давить. И вот два этих свойства наше, на наши два свойства человека, огонь и земля, когда доходит до предела, Тут ты называет человека заалим и джахиль. Заалим — это у кого огонь вышел из под контроля, и он начал уже притеснять людей. Это заалим по-русски деспот. А у кого земля низкая под ногами, но дошел до предела, знаний нет, стремления к учебе нет, изучения всевышнего нет, есть только Упрям, упрямство и доказать, что вот, только он прав, и это вот как раз-таки предел земли. Это джахиль, невежда. Скажите, какая связь? А какая связь темноты, жонки и белого сахара? Это как раз-таки сырье, которое кипятили, кипятили, образовался то который самый и у людей образовался такая такая, такой вывод и результат. Поэтому, если совершенствовать эти качества, то это для духа польза, если их ухудшать, то есть огонь до предела, земля до предела, тогда, соответственно, идет Отдаление от истины И, соответственно, невозможно будет человеку Достичь до уровня магрифета, то есть познания На прошлых проповедях, кто был Он может связать, как связываются пазлы Когда играли наверняка Потому что все мы говорим по частям, по частям, все в один раз невозможно, поэтому вам придется использовать глубокие памяти. Мы говорили, что в человеке есть два элемента, один материальный, другой нематериальный, один невс, другой рух. И мы говорили Хадис пророка ⁇ субхана Мэн Джанара Зеден ⁇ прочий тот, кто соединил два противоположных элементов материальный нематериальный где в одном теле это всем что смешать бензин с водой нереально но всевышний так сделал у нас два противоположных материального и нематериального они а где в одном теле <coughs> поэтому вот эта совокупность двух миров духовного нашего рух и телесного наше тело и наш нафс, это как раз таки нужны для нас, для познания любви, ну и соответственно, некрасивое слово, но так и есть, рабской покорности перед Всевышним, что люди скажут, о, Межнуль, сумасшедший, ну, как в примере пророка, зуб сломали, ангел говорит, хочешь горы садни? пророк говорит, нет, они не виноваты. Если мы тоже дойдем до этого уровня, тогда, конечно, ислам будет распространено намного быстрее, но наше вот это не духовное, а физическое тело срабатывает все-таки вверх, и мы говорим «да, накажи их, соедини горы». Мы же не пророки, у нас еще довод есть. Об этом в Коране есть аяты, где Всевышний Аллах говорит, «Мы предложили взять на себя ответственность небесам» земле, горам. Но все отказались. Все отказались. Почему? Потому что они все имеют физическую сторону. Но, говорит, человек, который является несправедливым, залимым, джахилем невежественным, он согласился. Почему? Потому что у нас есть и духовная сторона, и физическая. Поэтому мы, и только мы, люди, можем на такой поступок, что мы и сделали. То есть человек взял на себя ответственность. Какую ответственность? Выполнять фарзы и отдаляться. Не выполнять, не говорю, а отдаляться от харама. Только человек взял эту ответственность. Это же было и предложено небесам. Небеса сказали, нет, Всевышний, нам не давай фарзы и харамы. Всевышний предложил земле, земля сказала, нет, я не могу фарзы выполнять и харам небесам, земле, гарам. Но человек сказал, да, я согласен, беру выполнять фарзы и отдаляться от харама. И вот человек взял на себя вот такое свойство, вот такое бремя, вот такое а, обязанность. Ангелы, которые более духовные, и нет у них, как у нас, физического тела, посредством своего света духовного увидели ответственность, поэтому отказались. Ангелы посмотрели, они духовные, они увидели. У нас же духовность есть, но не такая, как у ангелов. Надо еще кипятить, кипятить, готовить его, стараться, Поэтому люди не увидели, сказали, беру. Когда было предложено созданием животным, они в силу того, что наоборот не имеют духовного света, они слишком низкие, они из земли тоже отказались, потому что они не увидели салаб в этом действии. Ведь это салаб. Это огромный подарок, они не увидели. То есть вывод какой? Ангелы, духа, как говорится, духовники, так скажем, они увидели, что в конце этого повеления стоит большая ответственность. А когда было предложено низким, они наоборот, не увидели, что в конце. А в конце что? подарок, Ведь после выполнения фарза, после того, как мы всю жизнь поклонимся Всевышнему Творцу, в конце не только есть ответственность, но еще есть второе, это подарок. Самый большой подарок – это увидеть Всевышнего Творца. Потом рай, потом горе для мужчин, потом что кто хочет. Но самое первое – это довольство Всевышнего. Рай для нас не является условием. Рай не является целью. Цель – чтобы он был доволен. «Ва ридвану мин акбар, довольство Аллаха» выше И это, конечно же, милость Всевышнего, это подарок, потому что он сам об этом говорит в ссоре под номером 17, а я 70 он говорит, мы почтили сынов Адама, поэтому у нас есть совокупность, и духовная сторона, и материальная сторона, поэтому как раз у нас рух, нефс, вот такие вот два мира у нас внутри. В Священном Коране, в Суре Хиджр, Всевышний Аллах говорит «Масимилахи рахмани рахаим» «Фа изэ саввэйту ху, ва «Когда я, — говорит Священный Аллах, — предал ему облик и вдохнул в него от моего духа, — сказанное в переводе Корана, вдохнул в него от моего духа ساددين, вот тогда вы падите перед ним Ниц. когда я дал ему облик и вдохнул в него ميروحي, от своего духа вдохнул ему что? дух поэтому речь идет про рух поэтому как на, в нашем примере сахарного сока, полученного из тростника, есть свойства. И все они становятся видимыми только после кипячения. В сахаре разве мы увидим черноту? Нет. В молоке разве мы видим адыгейский сверх? Нет. Разве, сахар, разве в молоке мы увидим желтое масло? Нет. Но после процесса, после процесса мы начинаем видеть, что до этого не видели. Но там оно уже было, было, а потом начну видеть. Поэтому, поэтому в человеке есть такой термин, который используется, конечно, только в тарикате, в суфизме. Это слово «латыфа», «латаиф». Это духовные двигатели, это пять двигателей в духовном мире, в духовных темах. Это «кальп», «сир», «рух», «хафи» и «ахфа». Для кого-то, конечно, это слишком тяжело, но это как раз является для вас целью этого достичь. Потому что если этого не достичь, то либо как ангелы скажете «не надо мне Всевышний это», либо как животные «не надо мне этого всевышний. Но мы люди имеем и верхнюю, и нижнюю точку, которые можем и должны дойти до цели выполнение фарзов и отдаление харама поэтому в этом духовном нашем теле есть семь свойств это свет об этом в священном корне много говорит нур любовь есть у нас из которых сподвижники имели свойство включать моментально когда пророк Мухаммад алиссалям говорил сподвижнику, кого ты любишь больше? На что он говорит? Тебя люблю, Всевышнего люблю, конечно, но себя, говорит, тоже. На что пророк ему говорит, так не пойдет. Пока не полюбишь меня больше, чем себя, он будет неполноценен. И он что же делает? Хоп, все, теперь любит тебя больше всех. Удивительно, откуда он нашел кнопку управления этим светом любви? Откуда? Это хадис достоверный, это хадис между пророком и сподвижником. Он говорит, теперь тебя люблю больше. Моментально переключил это. Представьте, вы скажете, ну что это? Но это нам тоже надо. Иначе, что говорит пророк, у тебя иман будет неполноценный? Поэтому мы и должны это уметь включать. Далее свойство, которое возложено нашего духа, это знание. У сатаны было максимальное знание, он преподавал шайтану, кому? Ангелам. Ангелы ходили за ним, но все его знание было вот на этом, как это называется, орган, с этой шеи, с горла, как говорится, до кальба-то он не спустился, поэтому он использовал знание против себя, он готов, Всевышний, по физике огонь горит над землей же, под землей огонь не горит, там да нет кислорода, я не буду, он, он ниже, он должен. Что? Знание вовред. Все, он лишился навсегда. Поэтому знание это не для нефсы, а для руха вниз, через горло. Далее это кротость, дружелюбие, вечность и жизнь. Это вот все качества, которые нужны для нашего духа, и они там есть. Весь вопрос только, как их увидеть. Ведь это не, не тростник, чтобы кипятить и сразу увидеть. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم فإذا قيل قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تذكرون.